Здравствуйте, дорогие друзья, зрители моего канала. С вами астролог Марина Скади. Сегодня хочу вам рассказать о транзите Меркурия по знаку Козерога, который начнется с 21 декабря 2020 и закончится 8 января 2021 года. 21 декабря в 0 часов 8 минут по Киевскому времени Меркурий приходит в земной знак Козерог, где он в гостях у Сатурна. Меркурий самая близкая к Солнцу планета, отвечает за логическое мышление, коммуникации, способность получать, обрабатывать и передавать информацию. В греческой мифологии Гермес это Меркурий, посредник, покровитель дорог, путешественников и торговли, а также изворотливости, хитрости, обмана и воровства. Он перемещался в крылатых сандалиях, был посланником богов, отвечал за юношей, учебу, гимнастику, различные науки и ремёсла, письменность, ораторский дар, красноречие, способности что-либо делать руками. В этот же день, 21 декабря, день зимнего солнцестояния, в 12.03 по киевскому времени солнце перейдет в знак Козерога. Видео по этой теме есть на моем канале. Посмотрите, пожалуйста, ссылка ниже. Также в этот день начинается новый социальный цикл. Соединение Сатурна и Юпитера открывает новый 20-летний период. Подробно об этом я говорю в видео. Приходите по ссылке в закрепленном комментарии. Три важных астрологических события в один день. Вселенная предоставила нам отличную возможность для создания намерений, связанных с темой обновления, закладывания новых личных циклов и планирования, определения своей роли в обществе. С 1 по 21 декабря Меркурий двигался по знаку Стрельца, где у этой планеты статус изгнания. Видео можете найти на моем канале. Переход Меркурия из знака Стрельца – который полон энтузиазма и видения общей масштабной картины, структурированный и практичный козерог с 21 декабря 2020 по 8 января 2021 вернет наши мысли в реальность, где мы снова будем подходить к решению вопросов более практично и прагматично, учитывать все детали и принимать верные решения. Козерогом управляет Сатурн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 средства связи и все виды коммуникации и его транзит и нахождение в том или ином знаке играет важную роль при ведении деловой переписки приговоров и различных соглашений и период движения меркурия по знаку козерога отлично подходит для вышеперечисленных дел Период нахождения Меркурия в Козероге у нас возникнут хорошие предпосылки для углубленной, сосредоточенной работы. Это время для решения вопросов, которые относятся к долгому стратегическому планированию. Время, когда мы проникаем в глубину каждого дела и видим скрытые их стороны. При общении с коллегами или руководством стоит опираться на конкретные факты. Взывания к эмоциям и чувствам принесут скорее негативную реакцию в деловых переговорах не следует выходить за рамки конкретной установленной темы нужно как никогда соблюдать субординацию и придерживаться формальных правил нарушение рабочего режима и легкие недочеты в работе могут вызвать в этот период серьезные осложнения поэтому будьте очень внимательны и пунктуальны краткость конкретность и четкость. Вот основной мотив этого периода. Транзит Меркурия в знаке Козерога дает нам возможность подумать и осознать все, что связано с вопросами карьеры, профессионального развития, репутации и социальных достижений. В этот период очень хорошо проводить разнообразные мероприятия, обучающие лекции. Разнообразные курсы для повышения квалификации. Также переход Меркурия в Козерог совпадает с Днем Зимнего Солнцестояния и соединением Сатурна и Юпитера в Водолеи. Поэтому внимательно отслеживайте всю информацию, которая поступает к вам в этот день. Скорее всего, она окажется очень важной и полезной для вас в дальнейшем, принесет значительные возможности и Старайтесь не допускать ошибок в этот день, так как они могут обернуться большими проблемами в будущем. Пока Меркурий движется по козерогу, можно решить серьезные вопросы, чаще всего касающиеся работы, профессии и карьеры. Информация принимается только конкретная. Ответы и предложения лаконичны и по существу. На посторонние разговоры время тратить некогда. Все заняты делом. Чтобы добиться цели, необходимо настроиться на деловой лад. И если есть возможность показать свою компетентность и профессионализм, общение происходит в основном по делу. Это наилучшее время для обдумывания своих планов на будущее и выработки стратегии для достижения своих жизненных целей. Если таковых нет, то самое время задуматься об этом. В этот период при общении люди чувствуют какой-то барьер между собой и собеседником. Вызвать людей на откровенность в эти дни очень сложно. Новости в это время воспринимаются достаточно хладнокровно. Ничего не принимается на веру. Важная информация и поступающие в процессе работы сведения проверяются или уточняются. Нарушение рабочего распорядка может грозить потерей работы. Хорошо в это время заявлять о себе как о профессионале, задуматься о возможностях для карьерного роста, пройти курсы повышения квалификации. Благоприятное время также для публикаций в специальных профессиональных изданиях. Поездки, чтобы они оказались полезны, должны быть целенаправленными. Наилучшие возможности для решения вопросов и интеллектуальной работы – в этот период у представителей знаков земной стихии – козерога, девы и тельца. легкость протекания мыслительных процессов, обострение умственного восприятия, памяти, интуиции, коммерческой хватки помогут вам решить многие производственные и деловые проблемы. Воспользуйтесь этим периодом для заключения сделок, договоров, подписания важных бумаг и работы с документами. Активизируются общественные связи, завязываются новые полезные знакомства. Вы сможете договориться с начальством, властями, эффективно высказать свои идеи, соображения, обрисовать свою позицию и интересы. Знания и сведения, которые вы получите в этот период, отложатся надолго. И вы сможете ими успешно воспользоваться. Благоприятный период для реорганизации на службе с целью повышения производительности труда – Внедрение передовых методов для переориентации на новый вид деятельности. Также обстоятельства складываются удачно для переговоров, работы с информацией, обучением, поездками у представителей знаков Скорпион и Рыбы. Повышается ваша творческая активность, которая будет проявляться в зависимости от вашего духовного потенциала в разработке новых идей в правильном использовании своего таланта а также полученных знаний своей профессиональной деятельности или же в работе по совместительству работа с документами возможно доставит хлопоты но завершится удачно появляются новые деловые связи завязываются полезные знакомства которые окажут влияние на вашу профессиональную деятельность сложные дни для представителей знака рака это оппозиция к вашему Солнцу от транзитного Меркурия. Для умственного труда данный период является неблагоприятным. Это же относится и к установлению контактов с близкими людьми. Возникают столкновения из-за идей и мнений, что дает трудности в общении, невозможность выразить свои интересы и взгляды. Лучше не вступать в пререкание с официальными органами и отложить походы в официальные места. Порой в вас просыпается дух противоречия, и окружающие это отмечают. Вы можете произносить вещи, о которых впоследствии пожалеете. Препятствия, задержки, отказы, конфликты происходят у представителей знака «Весы» и «Овен». Напряженный аспект от транзитного Меркурия к вашему Солнцу. Лучше прекратить на время свою деловую активность. Вы сами почувствуете, что творческая работа дается вам с трудом. Страдает память, концентрация внимания, способность к усвоению материала. Отложите работу с документами, подписание важных бумаг, договоров. Не стоит надеяться на партнеров. Они могут подвести. Не давайте необдуманных обещаний, старайтесь не вступать в противоречия по пустякам, не провоцируйте противостояние с любимыми и членами семьи, и тогда есть возможность избежать неприятностей. На этом у меня все. Поздравляю всех с наступающим Новым годом. Пусть все получится, а задуманное сбудется. Желаю нам всем мира, благополучия и счастья.